В последнее время Антарктида все больше притягивает к себе внимание ученых нарастающей интенсивностью происходящих на ней процессов и природных аномалий. Приблизительно 30 лет назад ученые предположили, что в западной части Антарктиды в районе Земли Мэриберт находится геотермальный источник, который приводит к тому, что материк в буквальном смысле тает снизу. Это приводит к образованию озер и рек под ледяным покровом, которые могут чрезвычайно быстро наполняться водой, а после также быстро мельчать. Недавние исследования ученых, основанные на анализе спутниковых данных американского аппарата NASA ICESET, показали, что тепловое излучение в районе земли Мари Берт неподалеку от берега моря Росса намного выше, чем в остальных участках материка, что подтверждает наличие в этом районе мантийного плюма, то есть горячего потока горной породы, исходящего от основания мантии, который распространяется как плотный слой под земной корой. Мантийный плюм, по данным ученых, сформировался от 50 до 110 миллионов лет назад, задолго до появления ледникового покрова Западной Антарктиды. В конце последнего ледникового периода около 11 тысяч лет назад ледниковый покров Антарктиды прошел через период быстрой устойчивой потери льда, когда изменения в глобальных погодных условиях и повышение уровня моря подтолкнули теплую воду ближе к ледяному покрову, так же, как и сегодня.